Время прытко умчала В непроглядную даль. Это только начало Новых дел череда. У окна ты молчала, Взгляд летел в никуда. Жизнь всего лишь начало. Неземного труда.